Всем привет! Это продолжение урока по Arnatrix для Cinema 4D. Ссылку на предыдущую часть я оставил в закрепленном комментарии. Также там поместил ссылку на мое новое интервью для 3D-папы и другие интервью, кому интересно. В данном уроке мы поговорим о настройках материала RSH для шерсти. Также я покажу, как нарисовать кастомные цвета или использовать ноду Maxon Noise для этой задачи. Приятного просмотра! Итак. В первую очередь, как и обещал, я покажу, как добавить данную панель для тех, кто не знает и часто задает мне этот вопрос. Для этого заходим в меню Windows, Customization, Customize Police". В итоге, у Вас появится окно, в котором можно найти нужные иконки и вынести их на главную панель. Например, чтобы добавить иконки Redshift Render, Вам нужно написать ключевое слово Redshift Name Filter. Затем выбираем нужную иконку и просто тянем на верхнюю панель или в любое другое место интерфейса. То есть, как можете заметить, я перетянул несколько нужных мне иконок и теперь не обязательно постоянно идти в меню Redshift. После того, как Вы настроили нужные иконки, Вам нужно зайти в меню Window, Customization и выбрать Save as Default Scene. В итоге, при следующем запуске у Вас будет сохранен нужный layout. Теперь давайте поговорим о том, как настроить материал для данной шерсти в Redshift Render. Как покрасить ее внутри Cinema 4D, используя Body Paint и Noise-карту, похожую на ту, которую я показывал в уроке по OrnatrixFour для 3ds Max. Сначала поговорим о первом способе, а именно рисовании в Body Paint. Для этого временно скроем футбол объект с шерстью и для поверхности, которая накрепится, создадим отдельный материал, по которому будем рисовать. Потом эту нарисованную текстуру загрузим в Redshift Hair. Я буду показывать именно такой подход, потому что у меня не работает рисование на RS материале Если кто-то из Вас знает, как это исправить, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Для того, чтобы выбрать рисование по объекту, Вам нужно активировать Body Paint UV-Edit Layout. Затем слева в вкладке Materials, создать новый материал. Для этого кликаем два раза в пустом месте, под материалами. После чего, перетягиваем данный материал на объект, нажимаем на иконку креста, чтобы появилась кисть. Этим действием Вы активируете режим рисования. Затем, рядом с материалом появится слегка заметный серый крест. Кликаем на него два раза и в появившемся окне нажимаем ОК. OK". Таким образом, Вы создадите слой с текстурой, по которой можно рисовать любым цветом и кистью. Увеличение или уменьшение радиуса производится квадратными скобками, как в Photoshop. Цвет Вы можете выбрать в панели «Colors». Далее рисуем разными цветами по поверхности, чтобы получить разноцветную шерсть. Рисовать можно по объекту и также по ювей развертки справа. Затем, чтобы сохранить текстуру в окне развертки, нажимаем на меню Файл и выбираем Save Texture. Можно сохранить даже в JPEG, так как для цвета этого будет достаточно. Далее возвращаемся в обычный layout. Если Вы его изменяли, то он будет называться Startup User. Снова назначаем RS -hair на данный объект. После чего, открываем настройки материала и в появившемся окне, удаляем все атрибуты, связанные с Cinema 4D Hair Attributes. После этого, выбираем материал для рисования, не закрывая окно Retrieve Material и перетягиваем текстуру из слота Texture в окно редактирования RSHair. Затем, соединяем слот OutColor данной текстуры с синей карточкой и там выбираем Diffuse Color. Тем же действием выбираем еще EYE REFLECTION COLOR и REFLECTION COLOR. Также Вам нужно добавить ноду HAIR RANDOM COLOR и соединить с появившимся слотами в RSHair. А текстуру уже соединить с ее синей карточкой и выбрать COLOR. Далее, в настройках ноды Erase Random Color вносим немного разнообразия. Для этого изменяем каждый параметр таким образом. После чего, заходим в настройки основного материала Erase и сразу же включаем диффузный цвет. Но не на 100%. Для параметра Weight вводим значение равное 0.06. Также увеличиваем значение параметра Glossiness для вкладки Internal Reflection. Затем увеличим значение Transmission Weight до 0.6. А Primary Reflection Weight до 0.5. Также Glossiness до 0.92. Этого будет достаточно для рендера шерсти. Теперь снова включаем слой с For Ball", который мы выключали ранее. Удаляем модификатор Mesh From Strands, так как в нем нет необходимости. Далее добавляем R.S.Light, для Light Type, которого выбираем Area. Нажимаем R и с зажатой клавишей Shift направляем его на шерсть. Затем нажимаем E, чтобы передвинуть этот источник освещения и располагаем таким образом. Также увеличиваем интенсивность данного источника света до 10. Кстати, кто не знает, локальная система координат активируется клавишей W. Выбираем ее и поворачиваем источник таким образом. Итак, запускаем Redshift IPR и смотрим, что получается. Кстати, если у Вас долгий апдейт IPR-окна, то можно выбрать Fill Window и сделать его поменьше. Чем меньше окно, тем быстрее обновление. Как можете заметить, на шерсти достаточно реалистичный блеск и хорошо виден цвет, который мы рисовали. То есть, все работает правильно. Кстати, если Вы хотите уменьшить нагрузку на видеокарту, то можно установить 1% шерсти во Viewport и активировать опцию IPR Render Count. Также, при желании Вы можете включить другой IPR, который будет прямо во Вьюпорте. Например, это очень удобно, когда Вы хотите переместить источник освещения. Кстати, я хочу обратить Ваше внимание на луполе волоски, которые достаточно хорошо видны в этой области. Чтобы это исправить, Вы можете увеличить значение параметров View Point Count и Render Point Count для модификатора Detail до 70. И Вы получите более сглаженный результат. Естественно, он будет выглядеть немного по-другому, так как применен модификатор Freeze и в зависимости от количества точек, он работает по-разному. Если Вам недостаточно значения равного 70, то можно увеличить его до сотни. Также, если Вы хотите сделать немного плотнее шерсть, но при этом не увеличить радиус волоска. Идем в настройки Height From Guides и увеличиваем количество волосков до 300 тысяч. Вводим это значение для параметра Render Count. Как раз в уроке по 3ds Max я использовал это значение. Когда Вы введете это значение, придется немного подождать и в итоге Вы увидите такой результат. Кстати, давайте удалим текстуру и посмотрим, как выглядит материал без нее. Немного поменяем цвет в RSHare Random Color. Даже с одним оттенком, шерсть выглядит достаточно хорошо. И я думаю, Вы уже поняли, что в настройках материала RSHare нет ничего сложного. При желании, Вы уже сейчас можете посмотреть мой урок по этому материалу, который я показывал в 3ds Max. Настройки идентичны тому, что есть в Cinema 4D. В том уроке я показывал, как настроить материал для разного цвета волос. Но эту методику также можно использовать для шерсти. Итак, как рисовать цветную шерсть, я уже рассказал. Теперь давайте поговорим о процедурной генерации текстуры с помощью Noise. Кстати, я забыл рассказать о еще одной классной ноде в Redshift Hair Position. Давайте, сначала поговорим о ней. Еще добавим ноду Ramp, она нам пригодится. слот Out Vector ноды RS Hair Position подключаем в слот Input ноды RS Ramp. Далее слот Out Color этой ноды подключаем в RS Hair Random Color. И если еще поменять Root Color на темно-зеленый, то Вы увидите, что корны шерсти окрасились в этот цвет, а кончики остались белыми. То есть, получился плавный градиент от корней к кончикам. Давайте цвет кончиков поменяем на красный, чтобы было явно видно его. С помощью этой ноды, можно получить более интересный вариант окраски. Например, ее можно использовать для иголок у ежика или дикообраза. Во время использования данного метода, пожалуйста, учитывайте, что если Вы сделали темный градиент, то для правильного блика, Вам нужно создать отдельный рамп для рефлекшн слотов. 6 будет выглядеть немного светлее, но при этом будет более натуральный блик, чем с одной рамп-нодой для всех слотов. Это все, что я хотел рассказать о Erase Position и Erase Hair Random Color. Теперь давайте поговорим о Noise ноде. В Cinema 4D есть своя нода для этой задачи и чтобы ее найти, в окне поиска пишем Noise. Затем перетягиваем в рабочее пространство ноду Maxon Noise. Временно скрываем шерсть и подключаем эту ноду в три слота, которые уже Вам известны в материале Erase Делаем это для того, чтобы лучше видеть узор из Noise ноды. По крайней мере, мне так намного удобнее настраивать то, что я хочу получить. Потому что с включенной шерстью не всегда удобно настраивать масштаб Noise Pattern. Далее можно выбрать любой тип шума напротив параметра Type. Например, мне очень нравится Ober, с помощью которого можно получить фэнтези узора. Затем настраиваем разные параметры по Вашему усмотрению и включаем шерсть. В итоге, видим такой результат. Я рекомендую поэкспериментировать с цветом и разными типами Noise, так как с каждым можно получить что-то интересное. Если вы хотите получить более реалистичную шерсть, то выбираем тип наки. Если выключить шерсть, то вы увидите такой узор. Например, можно сделать такие настройки и получить такой базовый результат. Далее экспериментируем с разными настройками, добавляем разные ноды и в итоге получаем такой результат. При этом можно продолжить эксперименты с этими же настройками. Тут уже смотрите сами. Я показал основные моменты, которые Вам пригодятся в рендере шерсти. Итак, урок получился достаточно объемным, поэтому о модификаторах поговорим уже в следующей части. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.